Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Екатерина Клопенко, я являюсь лидером, а также одним из основателей проекта «Бизнес BioC. Сегодня мы рассмотрим маркетинг-план компании BioC от дебютанта до директора. Итак, наш маркетинг план, вернее, план компании BioC, является классический ступенчатое соделение. Что значит такой маркетинг план? Ступенчатый. Маркетинг-план, в котором производятся выплаты вознаграждения за объем продаж персональной команды каждого консультанта, а также маркетинг-план отделения, в котором выплачиваются бонусы за объемы продаж отделившийся от 23% директорских групп. В компании присутствует баловая система 27 рублей, 1 балл на выплату 23 рубля. Гарантированный заказ на 100 баллов 2714 рублей дает вам возможность получить объемную скидку, объемное вознаграждение. Подобный классический маркетинг-план является одним из самых выгодных и справедливых. Ну, давайте рассмотрим а, маркетинг нашей компании BOEC. Итак, по дебютант у вас уровень 3%. В том случае, если объем покупок команды в баллах составит 100-299 баллов. Учитываем то, что если вы делаете личных 100 баллов, да, то вы будете получать свой доход дополнительный. Объем покупок команды в рублях это 2708 тысяч. И доход в рублях при условии, что вы сделали заказ на 100 баллов, получается 60-200 рублей. Консультант уровень 6%. Объем покупок команды в баллах 300-599 баллов. Объем покупок команды в рублях 8000-16100. И доход в рублях будет составлять 200-1000 рублей в том случае, если вы сделаете заказ на 100 баллов в течение месяца. Ведущий консультант 9%. Точно так же командные баллы с учетом ваших 100 это 600-1199 рублей. Объем покупок команды в рублях это примерно 16-100-32400 рублей. И ваш личный доход будет составлять 1000-2900 рублей. Менеджер 12% это командные баллы 1200-2399 баллов за месяц. Объем покупок в рублях составит 32400 и 64800 рублей. Ваш доход составит по окончанию расчетного месяца 2900-7800 рублей. Ведущий менеджер 15% – это ежемесячные командные баллы от 2400 баллов до 3599 баллов. В рублях команда должна сделать 64800 рублей до 97000 рублей. И личный ваш доход составит 7800-14500. Ведущий менеджер 18%. Это балловый объем всей команды 3600. Начинается с 3600 баллов и заканчивается 4999 баллов. В рублях получается объем покупок на 97 тысяч 135 тысяч рублей. И уже личный ваш доход будет составлять 14,5-24 тысячи за месяц. Вице-директор 23%. Вы открываете звание вице-директора звание начинаете двигать, двигаться уже к директорскому званию. Итак, объем покупок команды в баллах 5000 рублей и более. Объем покупок команды в рублях 135 тысяч рублей. И ваш доход будет составлять от 26 тысяч рублей в месяц. Если вы удерживаете звание вице-директора в течение 6 любых месяцев за год, то вы получаете звание директора. Директор это 23%, 5000 и более командных баллов, объем покупок команды от 35 тысяч и выше, средний годовой доход 10-12 тысяч в евро и получаете, естественно, премию за открытие звания 1000 евро. По-моему, великолепный план. Давайте посмотрим одновременные выплаты, которые нам гарантирует компания BOC. Итак, если вы открываете звание директора, да, 5000 баллов, то есть вы должны удержать вице-директора в течение 6 месяцев из 12, то вы получаете премию 1000 евро. Золотой директор это директор, который имеет 2 23% группы в первом уровне. Тогда вы получаете 2000 евро премии ежемесячно. 2000 евро премия платиновый директор три группы это 3000 евро сапфировый директор 4000 евро 4 группы 23 бриллиантовый директор это 5 23 процентных групп ваша премия составит 5000 евро и с этого момента у вас начинается пассивный доход ну и так далее Самое максимальное звание это бриллиантовый президент. Выплаты происходит 1 миллион евро. Пока что его никто не достиг, но я думаю, что с таким развитием и с таким маркетинг планом, конечно же, очень быстро доберутся до данного звания. И компания обещала, что она будет расширять маркетинг план, как только бриллиантовый президент появится нашей команде, в да, нашей компании. Итак, с уровня вице-директора, это еще раз напомню, 135 тысяч рублей за месяц. Товарооборот вашей структуры должен быть. Что вы имеете э, уже с этого уровня? Вы можете путешествовать по всему миру, то есть за поездки начинаются как раз с звания вице-директора. То есть вы удерживаете э, свое звание 6 месяцев, также достигаете директорского уровня, то есть это как бы гарантия того, что вы поедете э, в заграничное путешествие. В этом году вице-директор. Директора у нас ездили в Грузию в следующем году, в 2018 году. Нас ждет, конечно же, солнечная Испания. Прекрасное путешествие, прекрасные отели. Также вы можете вступить в автомобильную программу от компании BUC И, естественно, квартирная программа от компании BUC уже с уровня вице-директора. То есть, когда объем вашей структуры будет 135 тысяч рублей. По-моему, это великолепно. Итак, подытожим. Давайте посмотрим наше преимущества, То есть преимущество компании Биоэси. Торговая наценка от цены консультанта 50%. Выплаты наличными или на карту до 15 тысяч рублей ежемесячно без открытия ИП. Что это значит? Вы получаете свои деньги наличкой или на карту любого банка через бюро. Э -э -э через любое бюро нашей страны или, друго или другой страны, где есть бюро компании биоси налоги оплачивает бюро вместе совместно с компанией биоси поэтому вы получаете чистые свои объемные чистое свое объемное вознаграждение то что вы видели у себя в личном кабинете личный оборот всего 100 баллов или 2714 рублей в месяц то есть это дает гарантию начисления вашей объемной скидки стоимость 1 балла 27 рублей по каталогу и на выплату 23 рубля директорский уровень 23 всего 135 э, рублей 135 тысяч рублей в ценах каталога за месяц это товарооборот вашей структуры пассивный доход с уровня бриллиантового директора звание директора закрепляется на один год вне зависимости от подтверждения товарооборота Заграничные путешествия уже с уровня директора. Автомобильная и квартирная программа при товаре, товарообороте о 135 тысяч рублей вашей структуры. Отсутствие условия по объему новых консультантов первой линии. По-моему, замечательно, Преимущество очевидны. Дорогие друзья! Приглашаю вас в команду, в нашу команду, в команду профессионалов. Будем рады вас видеть. Все мои контакты находятся под данным видео. Желаю вам всех больших успехов и быстрых достижений. С вами была Екатерина Клопенко. До новых встреч!